Добрый день! Вас приветствует компания Развитие и с вами я, Сергей, менеджер отдела продаж. Сегодня мы хотим вам показать динамику строительства нашего коттеджного поселка Сесайт Village и более детально показать наш готовый шоурум изнутри. Мы находимся прямо у коттеджа, общей площадью 174 квадратных метра. Площадь участка 6 соток. И здесь, как вы видите, уже выполнен ряд работ. В данном случае полностью готова фасадная отделка. Фасад у нас выполнен э, по технологии декоративной штукатурки. Декоративная штукатурка здесь. Здесь у нас керамогранитная плитка. Также э, по фасаду здания установлены светильники для освещения территории периметр коттеджа по периметру у нас брусчатка и место для стоянки двух автомобилей по периметру самого участка будет забор калитка и откатные ворота по планировочному решению у коттеджа несколько входов вход через постирочную котельную основной вход он находится здесь Здесь уже установлена большая металлическая качественная дверь и также в самом коттедже установлены межкомнатные двери. Они также устанавливаются застройщиком, они белого цвета эмалированы. А самое интересное, что данный коттедж, он находится в коттеджном комплексе. Это значит, что застройщик выполнил целый ряд работ по благоустройству и придомовой территории, и территории самого поселка. Это асфальтированные дороги, озеленение, и освещение общих мест пользования. Из крыльца мы попадаем в холл, холл достаточно просторный, здесь у нас гардеробная, где мы можем разместить свои вещи, проходим сюда, здесь санузел, уже установлена сантехника, можете обратить внимание, итальянская плитка на полу и на стенах. Фирма Keramo Marazzi. Здесь мы сразу попадаем в просторную кухню-гостиную. В кухне-гостиной уже установлены выключатели, розетки, розетки под телевизор. Телевизор планируется устанавливать именно на данной стене здесь вы можете разместить диван отделить зону гостиной и здесь у нас кухня кухня очень просторная выведены все коммуникации для подключения большое количество розеток и вы сможете спланировать и установить любую технику, которая, уходную, которая вам будет необходима. А наши розетки это позволяют сделать. Далее мы с вами попадаем в постирочную. Уже подведены коммуникации для установки стиральной машины. Также можно установить сушильную машину. И прямо рядышком находится котельный, где установлен газовый котел фирмы Ariston. Интересной особенностью данного проекта является большая летняя терраса площадь террасы больше 20 квадратных метров. И что самое интересное, застройщиком установлена зона барбекю, которую вы можете с удовольствием пользоваться. Здесь можно также расставить столы и стулья для отдыха летнего и наслаждения утренним и вечерним анархическим солнцем. На этом все. Спасибо, что посмотрели данный ролик до конца. Если у вас остались вопросы, вы можете их задать по номеру телефона, указанному на экране. Вам всего отличного. До свидания.